Слушайте, пигменты и отеки, агитатора, горлана главаря Приручив фотостарение потоки, пройдем по лицам мы как ликвидаторы Бесинство пилингов и кремов усмиря, наш гной собой щели пор забьет И явится противно, гнусно, гадко, на кожу гиперкератоз спадет Морщины образуют складки, и вокруг губ, образовавших рот, самозабвенно кожу обезвоживая Вы с радостью заметите, как милое лицо становится унылой старой рожейю Пигменты словом не привык ласкать, морщинки, растянувшись от глаза до виска, с моих речей не распрямиться тронутой. Парадом развернув кислот моих войска я прохожу по лицевому фронту.